Ребята, вот-вот вот уже начнется первый раунд на карте Музей верхний этаж. Этаж. так сказал просто. Я мирный. Ну вот почему на этой карте я всегда мирный? Я на этой карте был всего лишь один раз, блин, мердером. И то это на запись не попало, к сожалению. Я знаю, кто мердер. Кажется, уходим. Знаете, вот после таких фраз меня точно кто-нибудь грохнет. это будет точно не тот человек, на которого я подумал. Вот всегда так. Вот просто. Вот посмотрите вот все мои выпуски про Murder Mystery. Желательно не пропуская рекламу. Вот. Вот давайте вот посмотрите. И вы поймете, почему я так реагирую. Ну, слушайте. Уже очень... Ну, у нас очень хороший старт. Мы уже живем сколько? А, я ничего не слышу. А, нифига, человек меня напугал, капец. Ну слушайте, мы сами уже живем достаточно-таки много. 30 секунд. Ну, не 30 секунд, а больше на самом деле мы живем уже. Там итачи. Или, ну, короче, какой-то чел. Я не знаю, зачем я его назвал Итачи, но, короче, чувак из Наруто. Кажется, я знаю, кто это. А, а, а! Знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю. Или это Мелани мартина он там бегает. А! Отошла! Ух, ух, ух! Help, help, help, help. Где люди, где люди, где люди, где люди? Я же сказал, что это та тварь. You бич. Вот я... У меня был лук. Я мог выстрелить в этот. Знаете, я сейчас пропалю кто-то Короче, валим отсюда. Да, чё то первый раунд у нас с вами не задался, но думаю, второй раунд будет намного удачнее, чем прошлый. И эм, как бы эм, вот тут снеговик <снегонек> ну, поднятыми руками. А, мне теперь есть вопрос. А в смысле? Почему я второй раз подряд, блин, мирный? Это как называется вообще в смысле? Ну так же нечестно! Ну скажите, что так нечестно. Поехали вниз, я знаю, кто мердер. Вот это тиваха. С башкой. На самом деле это пацан с башкой. И так будем до конца кататься. она пошутил. Это может быть тёлка Свитером. А, а, а! Кажется, это она! Кажется, это, это Риле really она! И чем быстрее я свалю от нее, Страшно. Она за мной? Быстрее я валю отсюда! Если она спрыгнула и пошла сюда, то значит она как бы... Мёрдор. Тут кого-то грохнули. это а -а -а. челка с башкой Ох, страшно ой мне прям по лесу попала снежком а давайте наверх сейчас одна возьмет нас их грохнет короче а Я же сказал, что она мердер! Сука! блин! О, да! Ну, хотя бы маньяк уничтожен. Ну, и то хорошо, вон горничная уничтожила. Убила, короче. А ты Третий финальный раунд, как бы, на карте. Страшный особняк. Вот. Буквально через 5 секунд не переключаемся. А, Бля, ну вы серьезно? Я опять мирный? Что это такое? Что это за дела? В смысле? Это как? Это как называется? Так нечестно. Что мне нужно сделать, чтобы... Ну, хотя бы хоть что-то, блин, получить. Хоть какую-то, блин, роль. Да не бомбит у меня. Блин. Ой, тут это... Это чувак? Вау. Дверю похлопали. Вот, тут, кстати, опять-то горничная. Которая нас... <смех> Ой, не нас, точнее, она наоборот, она... Ну, она нас не убивала, она, в смысле, она победила. Вау, просто растолковать то, что этот человек победил в прошлом раунде и убил маньяка, блин, настолько сложно. Кажется, за мной выехал маньяк. Или не кажется, или я сейчас за маньяком побежал. Ну как всегда, короче, все как мы любим. Я слышу, как стреляют. Это мое золото, эй! Это было мое золото. Ой, мама дорогая, господи, я это увидел, испугался. Страшно? Да, я спрыгнул, чтобы обратно подняться. Да, отлично. Просто прекрасно. Кто меняет? Что это было? Смотрите, тут шкаф. Начали убивать. А кого убило? Леса, блин. Пугаешь. Ты меня сегодня. Мне показалось, из-за чего мне сейчас грохнет. Кажется, он не маньяк. Ну вот мне тоже казалось в прошлом раунде то, что та диваха с башкой. Не маньяк. Но она оказалась маньяком. Ах ты. Ну-ка. О! Как... кто убил? О, я убил! <клышленный путь> <клышленный путь> да! Ее! <клышленный путь> yeah! Офигеть! Ну, я думаю то, что на этом мы С вами уже будем заканчивать Поэтому сейчас мы быстренько выходим отсюда Телепортируй меня, пожалуйста, в лобби Ну и как бы эм, Я уже буду с вами прощаться Поэтому, ребята, если вам понравилось это видео Обязательно подписывайтесь на мой канал С вами был я, Саша Риф. Всем пока! Don't look at me!